Он целится в меня сейчас? Так не попадешь же. Дядь, у тебя позиция хуже, ты что, гонишь? Петь тебе за оскорбление. Увиди вертолет. Если не видишь самолет, а уф, безумно хочется спеть. Блин, пожалуйста, пожалуйста, взорвись